Когда у человека преобладает энергия благости, то ему свойственно вкус к чистоте, например, ему не нравится носить грязную одежду, ему не нравится, то есть у него есть большая потребность, например, утром купаться, утром и вечером, у него есть большая потребность постоянно что-то либо изучать, либо читать, вот как-то он стремится к какому-то знанию чистоте. Он себя может ограничивать, у него есть самообладание, его сложнее там вывести себя, более стабильность такой человек. У него больше чувства радости, чувство счастья, чем у других, находится всегда в позитивном настроении. И чувство свободы есть, то есть он не чувствует, что вот кто-то его обуславливает, кто-то его напрягает. Он свободен также от мнения других людей.